Итак, друзья, вся правда о нейро лингвистическом программировании НЛП. И те из вас, кто считает, что на сегодняшний день НЛП это какая-то ложная наука, те, кто за считают, что это тема несерьезных каких-то людей, что это манипулирование, что это, значит. Раскрою вам такие, знаете, маленькие маленькие такие секреты. Итак, во-первых, это никакая не наука. Два американца, в 70-х годах еще психолог и математик, как-то сошлись вместе. И проговаривали о том, что связь думания, мыслей и действий и на выходе результатов имеет прямую зависимость. И вот <coughs> Джон Гриндер и Ричард Брэнсон начали исследовать людей, у которых есть хорошие результаты в жизни в той или иной сфере. Они провели очень, я вам скажу, немаленькое исследование. И увидели, что паттерны поведения людей связаны напрямую с их мышлением. Дальше эта наука, хотя я ее не считаю там наукой, потому что не принята она типа в таком вот кругу, у да, этих э, науковцев, да, науч, научных людей. Но много научных всяких исследований, э, много научных статей, но не применив эти знания, которые дает нам наука, э, на самом деле э, они пустые, эти знания. Кто, кстати, со мной согласен, поставьте, пожалуйста, согласен. Поэтому... Многие считают, что НЛП — это манипуляции. Теперь я вам скажу как психофизиолог, как человек, который работает с бессознательными и сознательными блоками, хотя это бессознательные блоки, нами управляет то, чего мы не осознаем. Можете записать и повторить это прямо, прямо, прямо в комментариях. Те, кто будут слушать записи, тоже, пожалуйста, это делайте. Ну и не забывайте подписываться на мой канал и не стесняйтесь открываться и не быть злобами. Писать комментарии и благодарить. Я об этом говорю постоянно во всех своих программах. Для того, чтобы хотите чего-то достичь, нужно быть благодарными и ответственными людьми. По крайней мере, если вам это нравится, и вы слушаете, значит, вам это нравится. Так вот, про НЛП. <coughs> Скажу вам так, что... Действительно, нами управляет то, чего мы не осознаем. И когда наше сознание 5%, бессознательное 95%, то все через мозг заходит в тело. <coughs> и потом тело реагирует на ту или иную ситуацию. И если вам всю жизнь говорили, что вы без образования высшего не можете зарабатывать там, тысячи, десятки тысяч долларов, то вы не будете искать себе работу, потому что в вашей голове есть установка, что вы не будете зарабатывать, потому что у вас нет образования. Там соответствующего, да? Или там не, богат, не были богаты, нечего и начинать. Вот то, что мы говорили на предыдущих эфирах: что нам и управляет: бессознательные ограничения. Так вот, НЛП на самом деле это нейро, нейро думаю, лингва, говорю. Делаю. И вот шаг за шагом программа, кто, кто из вас программисты знает, что в программе есть определенный алгоритм, по которой она работает. Если программа сбивается, то эту программу ремонтируют. Я хорошо понимаю, как это все устроено в нашем сознании бессознательном. Поэтому по словам, по мета-сообщениям, про которые мы часто с вами говорим, я проводила эфиры, что кто такое мета-сообщение, полистайте, найдете мой мой эфир. То есть у нас есть метапрограмма, из которой мы состоим, что мы думаем, как мы думаем, наши установки, наши ценности, и вот по этим метасообщениям, как мы соответствуем, ну, допустим, вы хотите выйти замуж за хорошего, достойного человека. А вам попадаются какие-то пройдохи, в общем-то, люди, которые хотят только использовать эту женщину. Значит, что она, каким она метасообщением? Во-первых, она светит мета-сообщением, где у нее одежда кричащая, где у нее губы, как вагина, где у нее э, одежда там, ну, девушки легкого поведения, да. Это не осуждение. Каждого, у каждого свой выбор, у каждого есть своя как бы выборы жизни я не об этом и с таких девушек часто бывают очень классные женщины и жены и так далее сейчас не об этом так вот если вы хотите выйти замуж за качественного мужчину а вы одеты как ну далеко не соответствует вы светите мета что в вашей голове вот это правильно и вы думаете что <coughs> обижаетесь почему вас мужчины используют или другое мета сообщение Ваша аватарочка, там на аватарочке на вашей, на фотографии, какая-то убогая старушка при, прислонилась к дереву, с сумкой задрыпанной, и она вышла на сайты знакомств и хочет там найти классного мужчину. То есть вы светите вот этой вот этим мета-сообщением, которые далеко не соответствует тому, кого вы хотите найти. Поэтому НЛП это то, что мы думаем. И то, что в наших установках, то, что в нашем стиле жизни, и это есть метапрограмма. А вот какими-то словами вы говорите, какими-то э, там одеждой вы светите, э, одеваете, это, это мета-сообщение. Кому это понятно, пишите сообщения и метапрограммы. Поэтому НЛП — это программирование. И мы сами с вами друг друга программируем так, что мама не горюй, и тут и цыган не надо никаких, чтобы вас там манипулировали. И самые страшные манипуляторы это родные люди. Потому что у них шизофреногенные послания, такие как: У тебя там кривые ноги, но я тебя и так люблю. Или кому-то нужна такая, кроме меня. Там. Ну, и там очень много можно. Найдите шизофреногенные послания в интернете, найдете. Под под для себя вот эти убеждения. И это называется убеждения, И они, эти убеждения, упали в вашу мета-программу, мета-сообщение, да, мета, мета, слово мета, мета, не мету, а мета. И вы ими светите. Поэтому если женщина, допустим, она же мама, она же жена, и она же бизнес-вумен, то разные роли соответствуют разной одежде, разным голосам разным посылам, разные роли. То есть НП это то, что у нас загрузили, и мы этим светим. И поэтому те из вас, кто пишут о том, что манипулируете, ну, будучи там специалистом какой-то области, и люди там где-то что-то услышали, что у да, знают Девин, вот вы мной манипулируете. Значит, первое, мы все друг друга манипулируем. В той или иной мере. Осознаем мы это или нет? Это первое. Второе. Есть манипуляции. Неэкологичные, то есть люди, которые подавляют других, подчиняют их себя, себе. Ну, против этого есть антиманипулятивные всякие техники, и об этом тоже надо обучаться. Но вот родные люди, они как раз не осознают, что они манипулируют. Но это самые страшные боли, очень страшные боли, которым приходится работать всем специалистам, которые работают с бессознательными блоками, болями, страданиями, болезнями и так далее. Поэтому на самом деле НЛП – это очень крутая штука. И если вы берете нож и режете им хлеб, намазываете маслом на, на хлеб, или режете колбасу или что-то себе готовите. Это одно использование ножа. А есть, когда вы используете нож, в других случаях пошел человек, убил другого. Поэтому НЛП это инструмент. Еще очень важный момент. У НЛП есть 4, 4 ступени. Вот НЛП-практик я рекомендую пройти всем. Вот прям всем потому что там у вас откроется ну столько мусора, столько вы уберете. Я, кстати, обещала проводить на по пресуппозиции на, в эфирах. Наверное, я буду теперь это проводить, потому что потому что, наверное, пришло время. Не хватало, не хватало у меня просто физически не хватало. Но когда вы будете понимать пресуппозиции НЛП, вы будете понимать на чем мы стоим и что мы на самом деле делаем, какие результаты получаем в результате на основании каких мыслей каких установок. Понимаете? Так что если вы сами пройдете НЛП-практик, хотя бы первый, первый модуль, вы будете более грамотны, будете видеть, что люди говорят, о чем они говорят, как они управляют, как они манипулируют, осознанно, неосознанно и так далее. И это полезно знать каждому здравомыслящему человеку. Но вот следующий уровень уровень там нлп практик там 4 модуля потом нлп мастер и так далее, там очень много обучений. так вот запомните такую штуку когда вы идете к специалисту который говорит я с нлп не работаю бегите от такого специалиста это не грамотный специалист потому что настоящий мастер понимающий, как устроены эти установки, мета-сообщения, слова, вот я провожу первую консультацию. дают, допустим, перечень вопросов на бесплатную консультацию, куда люди приходят. Люди пишут, я уже понимаю между строк, что это за человек, с чем он пришел, какие у него проблемы, на что мне нужно обратить внимание. И насколько этот человек готов работать. Или он, э, это овечка такая бедная несчастная, за него все должны решать. Так вот, запомните, человек, который специалист, который обладает НЛП-мастер-сертификацию, вот такому специалисту вы можете идти смело, причем он практикует эту работу, или НЛП-тренер, потому что там уже уровень осознанности очень высокая. Ну вот пример. Первая позиция – я. Допустим, вы с мужем общаетесь, у вас не получаются отношения, у вас муж не любит или говорит одно а выполняет другое или вы пишет мне женщина там или говорит там в консультации вот меня не слышит моя семья вот я меня везде слышат а в семье не слышат значит первое нет значит весь смысл нашего сообщения в обратной связи кто понял напишите смысл нашего сообщения в обратной связи это одна из пресс которые мы будем разбирать отдельно. Я пообещала, что буду теперь вести про все пресс которые есть в НЛП. Так вот, смысл нашего сообщения в обратной связи. Одна из пресс Что это обозначает? Если ты говоришь мужу, купи, пожалуйста, хлеба. Он идет с работы и приносит хлеб. А ты говоришь, слушай, а, а чего ты булочку не купил? А почему ты краусан не купил? Он говорит, так ты же мне не говорила. Мы думаем, что человек думает, что мы знаем, о чем мы думаем. Поэтому, когда вы хотите человеку что-то сказать, вам нужно четче четче объяснить, что, чего вы хотите. Или, например, ты хочешь, чтобы тебя муж э, уважал, слуш, слышал тебя, значит тебе нужно научиться так говорить, чтобы он захотел тебе дать сделать то, чего ты хочешь. Вот этот смысл нашего сообщения в обратной связи то понял, пишите смысл сообщения в обратной связи. То есть, что посидел, то пожал, да? То есть, ты с человеку что-то сказал, попросил, человек не, не отреагировал, и ты вместо того, чтобы договориться, научиться вин-вин, первая позиция я, вторая позиция он, понять, попытаться понять, разобраться, что же он хочет, ценности его, что ему нужно дать, чтобы он захотел тебе э, ответить. То есть, если ты жертва, если ты идешь, обижаясь, сопли жуешь, или потом отрываешься на нем, или молчишь, дуешься, или еще что-то, он не понимает тебя. Он просто в лучшем случае надает тебе по морде, или пойдет, или бросит тебя, или пойдет гулять. Потому что ты не умеешь себя грамотно позиционировать, и вовремя не пошла поучиться, как грамотно говорить с мужчиной, чтобы он тебя слышал. То же самое касается и мужчин. То же самое касается разговоров с детьми. Я, наверное. Буду проводить еще какие-то небольшие вебинары, курсы для того, чтобы немножко пробудить, потому что вижу по тем людям, которые приходят, что там конь не валялся. Так вот, когда ты говоришь «ты мной манипулируешь», значит, ты уже манипулируешь. Потому что ты слышал о том, что кто-то кем-то манипулирует, ты не понимаешь про «вин-вин», ты не понимаешь про «выиграл-выиграл», ты не понимаешь вклад, человек тебе дает, там, ну, вкладывается в тебя, старается – ты не понимаешь его, ты до конца не договорилась или не договорился, я тоже про себя говорю, я стараюсь про, так, все проговаривать, но бывает, что я не договариваю, не до, до, продумала, но не сделала, в итоге человек не услышал и принял это по-своему, ну например, вы взяли человека в работу, вы взяли деньги Обязательно наперед берите деньги, потому что вот такие вот неосознанные люди, они могут спрыгнуть. Они могут пройти курсы, скажут, что мне не помогло, хотя он не делал. И вот второе правило про если один сделал, то другие могут повторить. То есть человек сделал, но недостаточно. Он говорит, а мне не получилось, вы мне верните деньги. Значит, это говорит о том, что вы не договорились, я не договорюсь, если это мой клиент. А человек пришел неосознанный, он привык, что за него кто-то что-то решает. Вот вам, ребята, НЛП. Поэтому э, важно понимать, что НЛП – это то, что в наших головах уже вложено кем-то, и мы выдаем это. Поэтому НЛП – это то, что между людьми происходит, но люди этого не осознают. А почулы про цыганский гипноз? Почулы там про шейки из гип... А я не поддаюсь гипнозу. Здрасте, да вы все под гипнозом. Да единого, и я, и вы. Только один может сказать, так, стоп. А мне это зачем? А мне это выгодно, невыгодно? А зачем я это сейчас сижу, слушаю? А, а что я с этим сделаю? А как я это применю? Понимаете? Вот, вот это люди осознанно говорят. Поэтому НЛП это то, что мы с вами по жизни уже делаем. Но э, Джон Гриндер и Ричард Брендлер американцы в 70-х годах описали эксперимент и увидели закономерность между мыслями, регулярными действиями или недействиями, или мыслями только, и получение результатов. Но программа ⁇ это действие шаг за шагом. Понимаете? То есть если вы только подумали, но не закрепили, то программа это не будет. Но если вы от мамы видите каждый Божий день, когда она там с отцом разговаривает так, как она разговаривает, когда она э, говорит о том, что плачет и ноет, что у нее нет денег, или наоборот говорит, что у нас нет денег, и все время жадничает, и все время в ее ценностях нет, что это надо раз... на развитие, на путешествия, на красивую здоровую, пи... здоровую пищу, на красивую одежду, если у ее мамы нет этой, этой, этого вот в действиях, то вот ее программа, как она привыкла действовать шаг за шагом, так и ваша программа считывается, понимаете? Ну, вам передается. И поэтому, когда мы работаем уже друг с другом, общаемся, нам нужно учитывать, а какая моя позиция, я, какая позиция второго человека и третьего, вот третьего человека со стороны смотрит безучастно, И четвертая позиция ⁇ это когда смотрят на первую, вторую, третью позицию. Это же высокий уровень НЛП, это НЛП-мастер. Поэтому, когда я работаю в практиках, в психотерапии, в встраивании моделирования качества, потому что, смотрите, НЛП это моделирование людей, которые уже достигли результата. Неважно, в деньгах, в отношениях, еще в чем-то. И ты смотришь на такого человека, и ты моделируешь его. Вот сегодня работала с барышней, она говорит, я не знаю, чего я хочу. Хорошо, говорю, а если ты, героям слава, а, а если ты а, ничего не... А, кто... Есть такие люди в своём окружении, кто этого умеет хотеть? Она говорит, ну да, есть. Я говорю, вот напиши хотя бы одного человека. И у нее даже лень описать таких людей. То есть мысли есть, но лень даже описать, чего бы она хотела. Так вот, если вы не знаете, чего вы хотите, но вы понимаете, что есть люди, которые... Не, вернее, вы знаете, чего вы хотите, но вы не знаете, как этого достичь. Значит, вы смотрите на того человека, который уже достиг. Вы считываете модель поведения. Это, это такие техники трансовые. Это нужно войти, прочувствовать, через мозг пропустить, да. И Таким образом, вы начнете по-другому действовать. Поэтому сегодня люди, которые сидят и ждут, что закончится война, которые сидят и занимаются обвинением, э, вот, это только укра... вот это только украинская мова. Дорогие мои друзья, кто пишет мне про украинскую мову, я володею украинскую мову, я знаю украинскую мову. Это, моя... это мой первый язык, это моя первая мова, первая мова украинская. Поэтому я знаю и российскую, и украинскую, и выучаю еще и другую И вам тому... того обожаю. Поэтому... А Когда вы сейчас залипли только на войне, на всему тому, что сейчас есть, то вы вам программуется, на эмоциях, вы воспринимаете и э, вы воспринимаете на эмоциях то, что то, что сейчас идет в Украине. Те, кто сейчас там висят, лежать и депрессуют, и ваш трезвый мозг выключен, потому что вы не понимаете, что нужно делать. Вы просто идете за течением, а ваша задача запрограммировать себя на то, что ты станешь сильным человеком, уверенным в себе, что ты поможешь своей Украине, что ты поможешь своим детям, в первую очередь, себе и любимому родному, а не сидеть и ждать и висеть и перепощивать вот эту боль. Я зашла, посмотрела, у меня в сердце сжалось, я сделала пару комментариев, все, я больше не могу, мне тоже больно. Но я закрываю себя, взяла себя в руки и переключаюсь на то, что я могу делать, для того, чтобы помочь себе и помочь другим, потому что война долго еще будет. Это те, кто написали ⁇ Слава Украине ⁇ И причем э, нету фотографии. Вот опять же про метасообщение. Вот что можно сказать по этому человеку? Человек прячется. Он живет вот на этом. То есть идет э, тренинг в эфир про то, как себя программировать, про развитие. А оно пришло и пишет ⁇ Слава Украине ⁇.⁇ Слава Украине ⁇ героям ⁇ Слава ⁇ Но здесь идет сейчас не про это. Или вот на фотографиях ⁇ Мама, дети ⁇ цветочки, лютики. Запомните, ваши фотографии должны быть четкими, понятными, выглядеть, чтобы вы выглядели как личности, а не как какие-то зверюшки, цветочки втроем, компании. Это уже говорит о том, что вы не личность, а так себе, что-то маленькое возле личности. Поэтому НЛП – это то, чем мы себя сами программируем. Через полученные знания, через родительские установки, через Восприятие информации из Сосума. Поэтому, когда вам вы говорите, что вот вы меня там, э, там кто-то у нас кого-то… Да никто никого не манипулирует. Кто-то мне сегодня говорил на консультацию. вот мне там попался какой-то маг, он меня с меня деньги тянул. Вот у меня попались какие-то там э, эти, мошенники. Во-первых, вы сами склонны к этому. Да. Вы сами склонны к этому, вы просто этого не осознаете. Во-вторых, даже если вы не склонны к этому, значит, вы э, инфантильная личность, бедная овечка, на которую пришел этот мошенник, чтобы вы научились. У меня тоже такое было, я тоже попадала на мошенников. Когда была, не понимала, зачем мне это, а что будет. Обычно кто идет на мошенников? Который, кто боятся платить деньги большие, э, серьезные деньги, которые такие, ну надо выложить из кошелька. До мошенников идут те, кто хотят быстрых денег заработать, пирамидки разные и так далее. А там, где нужно впахивать, 아, почему у меня нету денег? Да потому что впахивать надо, трудиться надо, так чтобы аж дым шел с ушей. Поэтому НЛП это то, что мы друг друга программируем уже изначально. И эти наши отношения друг с другом через слова, через действия, через результаты описали два специалиста еще в 70-х годов. Дальше НЛП Понятное дело, что развивается мозг, развиваются технологии, все развивается. Но базовое все равно осталось. Поэтому пирамиду Дилса никто не отменял. Она основа. Пирамида Маслоу отдыхает на, на пирамиде по сравнению с пирамидой Дилса. Потому что даже так называемое спиральное мышление, кто об этом слышал, там 9 уровней, по-моему. Да, 9 уровней. Кто слышал, поставьте 9. 9 уровней спиральное мышление. Кто знает, читал про спиральное мышление. Тогда же на, на этом уровне, спиральном мышлении, на каждом уровне э, спирали есть пирамида Дилса. То есть настолько глубоко расписаны вот эти установки людей, мысли, действия, поступки, уровень их мышления, уровень их осознанности. Поэтому рекомендую тоже спиральное мышление э, тоже посмотреть для общего развития. Вот. Поэтому вот эти солнечники, вот эти картинки, поменяйте, пожалуйста, нормальные фотографии. Уважайте себя, особенно те мои ученики, которые меня слушают. Следовательно, еще раз, нейролингвистическое программирование — это «думаю», «говорю», «делаю». Привычка делать, и складывается программа. Привычка делать ежедневно — это программа привычек, которые трудно менять. Люди трудно меняют привычку, потому что они... Ну, как же самокопалово? Вот привыкли делать одно и то же. А надо заставить договориться, обмануть мозг, чтобы действовать по-другому. И вот первое, снять стратегии из успешных людей. Второе, разные практики. Да, кстати, с помощью НЛП психотерапия проходит намного быстрее. Вообще вот на щелчок. Потому что тот специалист, который понимает метапрограмму, он понимает, где на каком этапе человека вытащить. Но помните, что ответственность за то, что у вас сейчас есть болезни, онко, э, там и так далее, это на вашей ответственности. Я это прошла, и я это знаю. Поэтому, чтобы у вас сегодня не было, если вы знаете, что есть что-то, что вам не нравится, значит, что-то вы делаете не так. Значит, в вашем мыслении что-то не так значит нужно срочно менять. Программирование менять, мысли менять а не сидеть и заниматься прокленами. Да, есть люди больные, ну просто больные, они действовать не хотят, они идут в шизотерику, у них мозги там плавятся, они идут в религию, и религия, кстати, к Богу никакого отношения не имеет. Религия — это способ управления людьми. Бог у нас один. И чем больше вы осознаны, тем больше вы понимаете, что Бог посылает вам человека, возможности, и ваша задача — с этим работать. Поэтому НЛП – это то, что у нас уже есть. А специалисты просто описали это. Поэтому если вы говорите, что вот кто-то мной манипулирует, значит, это вы пытаетесь манипулировать. Смотрите, обидой, потому что если вы так говорите, вот вы мной манипулируете, значит, вы жертва, вы через обиды пытаетесь манипулировать другими, вы неосознанная личность, и вы читаете только молитвы или шизотерикой занимаетесь практики разной рода поверхностно делаете, значит, вы не копнули к себе глубоко. Потому что, чтобы духовно развиваться, это не, не вот эти вот молитвы и техники трансы. Это способ перезагрузки сознания, состояния для того, чтобы делать снова. Кто понял? Кто меня понял? Молитвы, медитации — это способ пере, переустановки другого, другого состояния, отдыха, перезагрузки, вот когда мозг уже не знает, что делать, а дальше вы снова фигачите. А если люди не фигачат, не работают, а только молятся, у них шиза уже идет. Поэтому когда читаешь такие метасообщения, там какие-то комментарии и так далее, ну ладно, еще есть люди, которые уже старенькие, которым там уже за 70. Но те, которые за 60, да и то за 70 еще очень много умных и продвинутых людей. Вы можете еще очень много дать пользы, если будете заниматься собой. Но это трудно, по себе скажу. Это очень непросто. Но я в 48 лет где-то мне было, я начала заниматься вот этими всеми техни... личностным развитием. В 48 лет я начала заниматься глубоко личностным развитием, копанием в себе. И мне повезло, спасибо Господу, я попала на этот НЛП. Uh, я слышала, что НЛП, НЛП, шо воно такие, шим его едят, какая ерунда. И когда я работала в главном приоритете разведки, то НЛП, книжки по НЛП можно было uh, взять только в в секретке. То есть тогда так, доступа такого, как сейчас, нет. Тогда uh, такого количества зданий не было как сейчас. поэтому сейчас много знаний, поэтому оно уже раньше был дефицит, поэтому люди стремились знаниям. А, а дальше на самом деле уже идет перебор этим знаниями, причем приходят знания, которые мозги плавят и люди ищут магов, эзотерику, эзотерику, астрологию, там это все хорошо вам покажут расскажут астролог мне очень интересные вещи подсказала перед моим отъездом я благодарна одной из моих учениц, девочка-астролог. Она же и психолог тоже. Она очень грамотная. Ну, так вот на что мне? Подсказала. Ну, зашла в мое прошлое, видела какие-то, посвятила, что было. И хорошо, но действовать-то все равно надо вам. Понимаете? Действовать надо вам самим. Как мне что? А, пишите, пожалуйста, в, в, на консультацию в шапке профиля. Есть ссылочка на консультацию. Под этим видео будет ссылка на консультацию. Кто будет слушать записи в других каналах, если это не Инстаграм. Ну и, конечно же, курс ⁇ Возроди себя заново ⁇ Ребят, все построено тоже на НЛП, только экологичном НЛП. Ну вот, к примеру, постановка целей. 48 лет, а, вот, то есть у вас, э, у вас, да мне 63, и у меня возможности еще немерено, мне только 63, а многим уже 48, а вот вы молодец, что пишете, мне только 48, так вот, в курс Воззади себя заново» на том и стоит, постановка целей, правильная загрузка в мозг правильных установок, правильных желаний, потому что мозги засорены, Дальше, техники управления своими внутренними состояниями, связанными с болезнями, восстановление состояния, там все техники на уровне самогипноза с учетом работы технологий Милтона Эриксона. Милтон Эриксон, вот для тех, кто не хочет брать на себя ответственность и вытаскивать себя, вот вторичную выгоду говорила в предыдущем эфире. Так вот, внутренний конфликт, внутренний саботаж — это как раз про, про вторичные выгоды и нежелание брать за себя ответственность. Так вот, Милтон Эриксон — это тот человек, который был полностью парализован, и он себя вытащил на свет и стал великим мастером своего дела. И он, наблюдая, опять же, наблюдая, как работает мозг, наблюдая, подстраиваясь под мысли и чувства другого человека, находясь в полном только мозг работал, все не работало, все не работало, понимаете? Ни руки, ни ноги, он не работал, только мозг работал, думал, он не мог говорить, слышать, ничего не мог, шевелиться не мог. И он с помощью мозга, правильных построек под другого человека, снимая модель поведения, ощущая, прорабатывая, он смог себя вытащить. Поэтому... И Эриксоновский гипноз Милтона Эрик, Эриксона – это не директивный гипноз, это как раз самопрограммирование. И вот на этом тоже стоит, стоит мой курс «Самогипноз». И часть этого курса я даю в курсе «Возврати себя заново». Поэтому ссылка будет в шапке профиля, или под этим видео. Ищите себя, ключи от вашей тюрьмы в вашем собственном кармане, друзья. И война тут сегодня только подталкивает взять себя в руки и фигачить над собой работать. Поняли? Все, друзья. Пока-пока. Буду проводить эфиры про субпозиции НЛП. Запись оставляю.